Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете", и сегодня у нас 26 августа. Вы все знаете, что это за дата? Это дата выплаты с 5 миллиардов продаж, но выплат никаких не будет, потому что 5 миллиардов продаж всех заблокировала, типа там аккаунт и все такое, но это можно было мультиаккаунты почистить а нормальных людей не блокировать и сегодня как они обещали должны быть выплаты но выплат нету я уже устал общаться со службой поддержкой я с ними вот пообщался здесь они мне на последнее сообщение не ответили авторизоваться я не могу здесь пишет вот такой вот. Сори там какая-то штука пишет. В телефоне, когда я хочу авторизоваться, мне пишет, что ваш аккаунт не заблокирован. Восстановить доступ тоже не получается. Но, ну, кстати, был прикол, пришел мне код для восстановления. Я когда его нажимаю проверить, ну когда там все заполнил вот здесь, и нажимаю проверить, ничего не происходит, так само и в телефоне ничего не происходит. Ну в телефоне там отдельная история там вообще пишется что мой аккаунт не заблокирован. далее идем далее вот у них здесь есть о компании да они вот юридически когда вы нажмете здесь вы можете удалить свою учетную запись когда мы вот нажимаем смотрите что происходит чтобы доказать что вы удалите свою учетную запись вам необходимо войти в систему нажимаем хорошо войти удалить мою учетную запись смотрите что происходит бойков я оказывается в своей учетной записи или я не понимаю и здесь мы можем выбрать хотим продолжить либо же нет нажимаем нет ладно попадаем на главную страницу идем дальше О компании да компания зарегистрирована там в англии и у них есть офис вот это все телефон не знаю, я на телефон не звонил, но мне как-то неинтересно. Это все, все очень несерьезно. Сегодня 26 число, должны быть выплаты. Выплаты не будет. И это уже показывает, что это несерьезная компания, даже если она и реальная. Идем, переходим по этому адресу. Смотрим. Здесь строительный магазин. И по этому адресу, вот видите, здесь нету никаких 5 миллиардов. И никогда их не было ну, как-то так а все кто хочет заработать я понимаю что вы все хотите без вложений. без вложений можно зарабатывать но очень мало а все кто хотят зарабатывать с вложениями сейчас только старт международной компании в которой реально будут все все кто занимаются заработком в этой компании будут все международный проект я его сейчас рассматриваю и видеообзор постараюсь снять в ближайшие дни там где я буду делать депозит 200 долларов и постараюсь там немножко заработать вот такие друзья новости по 5 миллиардов ну если поддержка мне ответит восстановит мне аккаунт будет какая-то выплата я обязательно сниму видео Ну, на данный момент для меня эта компания она уходит в скам я ее даже не Рассматривать уже не буду. Мне надоело. Всем желаю отличного дня. Всем больших заработков. И всем пока.